Вот ель четырехлетка накопана. Сейчас будем ее упаковывать ну, Вот идет подготовка земли для упаковки елки Вот у нас гидрогель. Можно видеть это все. Ну, вот у нас есть колючая форма голубая, четырехлетняя. Сейчас будем запаковывать ее. Вот. Корни, смотрите, корневая система. Корневая система довольно-таки приличная. Одну покажите, пожалуйста. Вот корни одной. Елки. Вот эта ёлочка сама. Вы видите, да? Прекрасно все, теперь упаковываем по 10 штук мы в четырехлетке. Берет вот такой пучок. Ну. Гидрогель. Вот так вот. Формируем. формируем. комик, да. Стараемся, чтобы не сильно. Тяжелая она была для того, чтобы посылка. Теперь берем пакет и Пакетик. упаковывается все. Чащевая пленка. Она была. Минут назад. вот пожалуйста вот такими пучками мы отправляем вот это можно видеть он мягкий там гидрогель при получении человек получает когда ее разворачивает он тоже должен быть мягкий конечно же и сажает рассаживать четырехлетку примерно на сантиметров 20-30 друг от друга для дальнейшего роста также притенять также все делать первый год почки прекрасные она готова к отправке ну, на этом все уважаемые друзья всего, всего доброго вот мы упаковали ель четырехлетнюю теперь она в посылку и поедет сегодня же уже в ЗДЕК транспортной компании всего доброго с вами был Евгений Фильмонов и питомник хвойный дурик